Уже прошло более года с момента начала Российско-Украинской войны. Появились предположения о том, что война закончится в этом году. Как мы говорили в более ранних роликах, вероятно, это будет либо замораживание конфликта по линии фронта, либо война закончится полной победой Украины. И в этом случае возникает вопрос. А будет ли Беларусь выплачивать контрибуции? А если будет, то в каком размере? И как это будет определяться? Давайте думать. В мире существует два подхода в отношении Беларуси в данный момент. Одни считают, что Беларусь участвовала в агрессии вместе с Россией. О том, что Беларусь является агрессором, мы также разбирали в предыдущем ролике и поэтому должна нести ответственность в полном объеме. Другие считают, что в данный момент Беларусь управляется нелегитимным лицом, которое не является президентом и которое полностью под контролем Кремлю. Соответственно, и нести ответственность должны только эти лица. Если мы выбираем все-таки первый подход, то возникает вопрос если Беларусь несет ответственность, в каком размере она должна нести. Давайте попробуем положить на чашу весов, что Беларусь сделала хорошего и плохого для Украины за это время. Начнем. Во-первых, Беларусь предоставила территорию для вторжения российских войск в Украину. Во-вторых, она предоставила также территорию для нанесения ударов по Украине, как ракетных, так и авиационных в третьих беларусь обеспечила материально-техническим снабжением российские войска речь идет о топливе вооружении боеприпасах медицинских аптечках и так далее кроме того беларусь обеспечила подготовку российских войск на своей территории на своих учебных центрах об этом речь идет прямо, это даже не скрывается. Что же Беларусь сделала хорошего для Украины за это время? Ну, давайте говорить так, что в данном случае речь идет не о стране, а о белорусском народе. Здесь власти и народ разделились. Белорусы за это время... Предоставляли свое жилье, предоставляли продукты питания, предоставляли одежду для беженцев, которые бежали из Украины обратно в Украину, так, чтобы не идти через линию фронта. Или же продолжали свой путь и оседали где-то в странах Западной Европы. Белорусы оплачивали дорогу из Украины через Беларусь в Европу. Белорусы за это время отправляли гуманитарные грузы как на оккупированные территории, так и на неоккупированные территории Украины. И где опять же предоставляли продукты питания, одежду, газовые баллоны, генераторы и даже стройматериалы. Ну и подойдем к такому важному вопросу, как участие белорусских граждан в войне с Россией. Известно, что созданы в Украине подразделения белорусов, тот же полк Калиновского. Хочу отметить, что это не просто подразделение, это часть вооруженных сил Украины. Они имеют официальный статус, официальное довольствие. Поэтому это украинские войска, состоящие из белорусов. В отношении второй стороны также известны факты участия белорусов в вооруженных формированиях ЛНР, ДНР, в частной военной компании Вагнера, которая признана террористической организацией. Но это скорее единичные случаи, и речи о создании целых подразделений, состоящих из белорусов, нету. Таким образом, на чашу весов э, лягут то, что сделано официальными властями, и что сделано народом за это время. Сложно сейчас говорить о каких-то суммах. Потому что это требует времени, это требует расследований. Каждого случая нанесения ударов, какой ущерб был нанесен в инфраструктуре, сколько человек погибло? Предположительно, есть даже гибель среди белорусов от нанесения ударов с территории Беларуси. Но это все должно быть расследовано, установлено и оценено. Как жить после окончания войны? И что сделать, чтобы белорусы платили меньше за ее последствия? Давайте думать.